Приветствую вас на канале Сквозь и звезды. Меня зовут Ярослав. Сегодня хочу записать обзор по egold.pro. В принципе, все хорошо, все отлично идет. Но думаю, что видеоролик нужен, потому что некоторые уже, может быть, считают, что я отсюда вышел, или еще какие-нибудь проблемы у этого проекта. Хочу вас уверить, что нет, все отлично, все идет своим чередом. Есть периодические обновления в кошельке, обновления в ноде. Не думаю, что каждый из них заслуживает отдельного видеоролика. Я делаю перепосты у себя в телеграм-канале так что если вдруг хотите получать эти новости то можете подписаться на мой телеграм-канал ссылка на него будет в описании ну и также на телеграм-канал и вообще все новостные ресурсы от разработчиков данного проекта потому что это тоже очень важно и лучше все-таки получать информацию которая поступает от разработчиков так вы всегда будете в курсе событий эти ссылки на остальные ресурсы от разработчиков также будут находиться в описании что Сегодня вообще хочу вам рассказать показать ну во первых давайте посмотрим что цена на сегодняшний момент она такая на сайте ego.pro мы всегда можем ее посмотреть а, Да, были моменты когда цена была и повыше но я помню что 1 июня когда я заходил в проект это даже было 31 августа наверное, что-то в эти промежутки времени Цена была ниже, цена была ниже, там что-то было 118 вроде как рублей за 100 монет юголд. Сейчас цена все равно она выше. Не забываем, что курс монеты привязан к курсу золота не путать с золотом подкреплена золотом курсу золота так теперь давайте перейдем в таблицу и что я вам хочу показать допустим вы заходили как и я 1 0 6 2020 тогда курс был вот 120 рублей 60 копеек за 100 монет и e gold то есть 1 рубль 20 копеек за одну монету или 173 доллара за 100 монет и e gold я тут произвел вот такие вот расчеты допустим мы выложил 10 тысяч рублей на тот момент у нас бы получилось 8291 монета и e голд ну вложили их и положили к себе на кошелек на стартовый процент у нас 4 процента добывается монета генерируется вот в таком объеме и каждый месяц у нас плюс 4 процента на самом деле там не обязательно каждый месяц они моментально начисляются на наш счет ну в общем если вы только столкнулись с этим обзором и хотите подробнее узнать о этой монете, то под видео будет находиться также плейлист в описании, вы можете перейти, все посмотреть, также можете заполнить таблицу, по которой все пунктики пройдете, внизу будет и получить кошелек e-gold абсолютно бесплатно, в последующем поменять пароль и у вас там уже будут находиться монеты для того, чтобы как раз таки сменить этот приватный ключ и самому уже разбираться, начать пользоваться вот этой криптовалютой. Ну а мы давайте перейдем дальше. Вот, каждый месяц мы бы получали 331 монету, что эквивалентно сейчас 454 рублям. Но, напоминаю, в какие-то из этих месяцев курс был, возможно, ниже чуть-чуть, выше был, точно выше, я помню, был курс. Поэтому средним это так, пускай 454 рубля каждый месяц мы бы получали, вот как по текущему курсу. Итого прибыль у нас за 5 месяцев хотя уже шестой почти что заканчивается но давайте сделаю подсчет за пять целых месяцев у нас бы составила 2270 рублей это чистые вот эти проценты которые бы мы снимали каждый месяц и наш депозит вместо 10000 стал восемь. то есть еще депозит вырос на 1358 рублей Итого прибыль у нас ну давайте чистая прибыль у нас все-таки получается 22%, это за полгода, за 5 месяцев у нас получается 22%, то есть стабильно 4% в месяц мы получали за счет того, что курс вырос, это было более чем 4%, и депозит вырос аж на, сколько получается, на 10% точно. То есть мы вкинули 10 тысяч, у нас сейчас 11 тысяч, да, это 10%, это тоже очень здорово теперь давайте перейдем на чуть-чуть ниже тут я для вас приготовил сложный процент как это все работает со сложным процентом тут у нас получилось что мы заработали в 2270 рублей чистыми если бы мы все это дело не снимали если бы у нас работал сложный процент то тут немного бы другие результаты были но на 5 месяцев на 5 периодов они бы не сильно отличались по итогу мы бы получили семь монет и на Наш плюс, вот если бы мы продали все излишки, на сегодняшний день по стечению 5 месяцев составил 191 рубль. Это вот так вот выглядит. Да, на короткий промежуток времени сложный процент, он а, еще во всю мощь не раскрывается. Теперь давайте посмотрим а, этот же процент, эти же суммы стартовые. Вот 8291 монета, но уже на 18 периодов вперед. То есть а, на полтора года мы положили 10 тысяч рублей в начале и забыли вообще про этот кошелек. Иногда заходим. А, это чисто наша прибыль. Это даже без рефералов которые тут есть трехуровневая партнерка. Мы сейчас рассматриваем просто, чтобы у нас было, если бы мы, если все будет идти так же, как идет сейчас, и цена останется хотя бы такой, как сегодня, то давайте посмотрим, что у нас может получиться через полтора года при инвестиции в 10 тысяч рублей. На пятом месяце у нас все те же 10 087 монет, но вот мы уже видим на 18 месяц, у нас и суточный доход получается, точнее месячный, 646 монет. Это почти что в два раза больше прибыль, чем на первом месяце. И депозит у нас уже итоговый, получается 16 796 монет. Это тоже почти что, даже не почти что, а чуть более чем в два раза больше чем наш начальный депозит. Ну и понятное дело, что курс золота может быть уже к тому времени, неизвестно какой будет, но вряд ли ниже. И собственно в цене эти монеты, я думаю, вряд ли потеряют. Так их у нас еще и даже чуть более чем в два раза станет больше. Это чисто от наших инвестиций, а я напоминаю, это 4% в месяц. В монете Gold есть партнерская программа, где вы можете плюс еще 1.75 получать прибыли с, от баланса ваших рефералов. Ну и также у меня есть видеоролик, в плейлисте можете найти, вы можете узнать, как вместо 4, никого не приглашая сделать 5,75. Это в принципе тоже очень легко и никаких усилий вам это для этого вообще не потребуется. И давайте я покажу вам, как бы эта картина выглядела, если бы вы со своего кошелька сделали не 4-процентный, а половиной процентный Хотя там 5,75 получается, но я взял 5,5. И Давайте посмотрим, какие результаты уже на 5 месяцах. Сверху тут описание у нас, как рассчитывается этот сложный процент, а я давайте чуть-чуть сюда перемещу все это дело чтобы нам было удобнее смотреть так, и теперь мы перемещаемся. Мы помним, что у нас по истечении 5 месяцев а, депозит составлял бы по сложному проценту 10 тысяч восемьдесят семь монет. Тут мы видим 10 тысяч восемьсот тридцать шесть монет. В принципе, неплохо, на семьсот монет больше. Это очень даже хорошо. Но давайте посмотрим а, вот эту же таблицу только в периоде а, на 18 месяцев. А какие бы изменения мы тут наблюдали у себя и тут у нас вырисовывается очень классная картина которая мне нравится то есть эта функция доступна абсолютно каждому и для этого не надо быть не сидеть севиком никого вообще приглашать в криптовалюту и голуб не надо у себя на канале я сделаю видеоролик как этого можно добиться благодаря собственным усилиям и ничему больше и тут не потребуется ничего сверхестественного потому что в ролике я уже все описал так что переходи в плейлист ищи ролик подсказку не буду давать какой ролик там по превьюшке, наверное, будет понятно но потому что хоть какие-то усилия но надо приложить для того чтобы как-то улучшить свою жизнь так и тут мы видим что уже на первом месяце мы имеем достаточно больше прибыль чем а, на голом своем кошельке. То есть тут мы 331 монету имеем, тут 456. На 120 монет больше это, ну, почти что на треть. Получается, что по истечении полтора года, 18 месяцев, во-первых, посмотрите, суточная прибыль. Тут 646 монет, тут уже 1133 то есть почти что в 4 раза больше, чем вот тут у нас на 4% кошельке в первый месяц. Почти что в 4 раза. И конечный баланс. Тут место давайте возьмем 17 тысяч. Получается, что у нас на 5 тысяч монет больше. По текущему курсу, если мы возьмем 5 тысяч монет, умножим на 1 рубль, 37 копеек за монету, то получается за полгода при инвестиции в 10 тысяч рублей, это 10 тысяч рублей, это небольшая инвестиция на самом деле, Плюс 6850 рублей. Это если курс останется таким же. У меня очень большие надежды, что курс золота, он будет выше, чем сейчас. А если все это будет так, то, конечно, и эта сумма, она будет намного больше. И в чем разница между этими двумя таблицами? Разница в том, что это участник, допустим, который зашел, купил монет и не посмотрел, как вообще можно увеличить на своем кошельке Он просто а, не задумался об этом Или думает, что ему это незачем Там плюс какой-то 1% Это не очень большой плюс а Зачем я потрачу 2 минуты И увеличу себе этот процент А вот это участник, который ну, Потратил еще 2 минуты И сделал со своего кошелька а, Вместо 4% 5.75 И получается вот такая вот картина масла У нас вырисовывается То есть смотрите на выходе по истечении 18 месяцев один участник у нас, если курс останется текущим, получит при инвестиции в 10 тысяч рублей 23 тысячи рублей. Конечно, это тоже неплохо, это плюс 130%, это плюс депозита 10 тысяч и еще сверху плюс 130%. Но участник, который чуть-чуть разобрался, чуть-чуть заморочился, он получит сумму 29 775 рублей, а это вместо 130 уже 197% плюсом. То есть, понимаете, какая разница? И еще раз напомню, это вам ничего не стоит. И то, что я вам это сейчас рассказываю, это мне скорее в минус пойдет. Потому что в криптовалюте и можно строить партнерскую сеть, три уровня в глубину, где с первого уровня он может быть не ограничен в ширину. Вы будете получать ежемесячно плюс 1% от баланса рефералов. Проценты вам будут зачисляться при входящей или исходящей транзакции на кошельке вашего Приглашенного. И еще есть два уровня. Каждый следующий в два раза он менее прибыльный. То есть с первого уровня вы получаете 1% от баланса партнера, со второго уровня полпроцента, с третьего уровня 0,25. Вы получаете от баланса именно партнера. И эти реферальные вам на баланс зачисляются, когда на кошельке вашего приглашенного, на каком-либо из этих трех уровней происходит какая-то транзакция. Транзакция, или входящая, или исходящая. Потом монеты у вас отображаются, вы в кошельке можете отсмотреть это в поле, именно отдельная вкладочка есть. Вот эти вот монеты, они будут в этой вкладочке, именно на кошельке отображаться, и таким золотистым цветом будут гореть. Это значит, что у вас на приходе стоит 8 монет, и они попадут к вам сюда на баланс, когда вы сделаете там исходящую транзакцию, создадите кошелек для того, чтобы пригласить нового человека и тому подобное. Вот, вот эти монеты к вам залетят. Вот мы видим, какие отчисления вообще на этом кошельке у меня присутствуют. Это все партнерские монеты. То есть мой реферал делает какую-то транзакцию, или ему кто-то скидывает монеты, и мне они сюда приходят на баланс. И зачисляются после моей исходящей транзакции. Также есть вкладочка рефералы, где мы можем отследить балансы наших рефералов, и сколько монет на текущий момент, если на их кошельке произойдет какая-то транзакция, попадет к нам по реферальной программе тут мы видим 17 монет мне капнет тут 31 тут 17 16 41 а, то есть вот такие вот объемы монеты не, не совсем большие давайте скажем так, Да. и я уже сам вот я знаю что мне сейчас может прилететь 40 60 70 80 около 100 монет что мне для этого надо сделать вот я выбрал 40 монет я просто нажимаю на кошелек он у меня вот тут сразу отображается Пересылаю своему партнеру одну монетку. И потом, когда транзакция пройдет а, в сети, а, у меня тут отобразится плюс 40 монет. И, собственно, я отошлю следующему. И эти 40 а, мне уже сюда зачислятся. То есть, а, в криптовалюте и год все так просто устроено. Кому интересно, переходите в плейлист. Ссылка на него находится в описании. Изучайте информацию о проекте, которая есть. Я думаю, у меня на канале ее предостаточно. Также подписывайтесь на мои ресурсы в telegram на ресурсы разработчиков потому что стабильно ну вот ежемесячно даже может быть немного раньше проходят обновления всякие в кошельках и в нодах где добавляются новые классные функции это вот qr коды и вот эти вот штуки которые я вам только что показывал изначально их не было это все разработчик внедряет по запросам от пользователей то есть есть чат криптовалюты gold ссылка на него также находится в описании и там разработчик он всегда на связи он слышит каждого участника и если кто-то предлагает реально стоящую тему то она обязательно появится в криптовалюте eGold если это пойдет на пользу всем так что присоединяйтесь к команде если вас эта тема заинтересовала все Полезные ссылки будут находиться в описании. Но если хотите познакомиться уже более ближе с криптовалютой e-gold, то заполняйте таблицу по ссылке в описании. И я вам подарю кошелек криптовалюты e-gold абсолютно бесплатно, без каких-либо ваших вложений. До скорых встреч!